Клэш Как вам перчатка без Нямайте, но ну, а тактика. Думаю, нужно ее развить и победить всех. Только она нужна абсолютно победа. Если не будет победы, то будет ш... шок. Вот тут все. Поэтому а не шок назад. Идем вперед! А топ-1. А, кстати. Блин. я ж не попищу не дан еще попичу так да вроде бы должна опускаться. проверка получить панс фанц... о всё. отлично <рапрошу> рабочий способ о oh май стержение рулетку блин, ну ладно. Три креста это шикарно. Ну тут тоже прикольно потом будем Нормально все. Сушение использовать сушение и горечистку карту. Нужно Сушенка, не очень мерическая карта. Мне будет такую вот карту. того у нас здесь нет. Он не потратил очень много. Думаю, так нельзя делать никому. То Там... так... самогубство сделать. Пошли. один-один. Я в новом клане, потому что еще клан. Ага, значит он играет за эм, компанию, за пракцию, как фракцию, как за Я откуда знаю. Фракцию как за она не такой широко забра... распространена, но есть такая вот, и они довольно сильны. Поэтому никаких шансов не поддавание а просто запускать войны. Как он... посмотрим, что будет? будет тогда до да, второго тогда я запустила все запустил вопрос смотри брон, потом узнаем так камушка лиша Нормально а Платно на базу. Летчик, да, Почему нет? А базу. Я еще пароль лечков чтобы было опасно чтобы мы опасно оказались саву призвать вдруг эта сова будет просто жаки матом а вдруг не узнаю пожалуйста а, подождите воськам все здесь сва узнает точно сва узнает мы теперь наверно будем рать берега на тоже ага окей сва туда подсказка, когда будет враг идти уже к нам допустим лагает ладно снова все нормально построим так одного можно посадку забрать правильно сюда вот пока что И копить Я боюсь его. на конопаль нас. Надеюсь, значит, все там. Держаты. Сюда. осадка горкуль песка окей шиар здесь да, брашлеская От полной Так, кто тут? На мой, рада мой, и вернись домой. Что -что? Свара узнает. Какой будет писать. Ой, нет. Ой, но, но, но, но. Так, давай. Убай все же. Ладно, подождем. Еще еще гаргуль хочет. Я бой выиграл, он такой как это, такая, ну что тебе кердык? Ну что, тебя Атакуйте, атакуйте, атакуйте! Нужно, чтобы карбуля побеждаем, побежденная была. кстати, проверьте данную базу. Уже тут у нас что-то есть. А. Уже напали нас. прыгает, ружь, ломай, все, сдался. Думаешь, Горголь Горгой победит? Я просто подпичку подсказал. Треушка, я часто уже не вижу, поэтому ладно. Кто -то подсказал, я кое-что понял, да, что в момент нужно тратить. На исуше. И на, на лечек. не самое главное, кстати, да. Двенадцать штук, двенадцать штук, окей значит штука здесь строк поднять, потому что нам нужно, чтобы побеждали. Они а проиграли. Совершенно тем более это такой Хороший пункт. Миталла с пятого. Теперь мы остались еще сильнее. Блин, я не где... как она качается. Хочу узнать, я наверное прокачалась. Вроде бы да. Я остался сильнее. Вроде бы да. Ну все. Давайте еще одну катку. бой Ну это уже в следующем ролике. Пока.